Официальный курс рубля. Киоски возвращаются. Через телегу переведи. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а студия Амир Ахтямов. 20 января 86 лет исполнилось Ментимеру Шаймиеву с именем государственного советника Республики Татарстан. Первого президента республики и почетного доктора Казанского федерального университета связано с становлением не только Татарстана, но и федерального устройства Новой России. С Казанским университетом Ментимера Шаймиева связывает очень многое. Ведь именно с его подачи университет получил свой федеральный статус. Ментимер Шаймиев не раз привлекал ученых университета к своим проектам в части вхождения в список ЮНЕСКО. Это касается древнего города Болгар и островского града Свияшск. Сейчас идут работы по включению в список ЮНЕСКО комплекса астрономических обсерваторий Казанского университета. По проекту полилингвального образования, инициированному Ментимиром Шаймиевым, также принимают участие ученые Казанского федерального университета. Телеканал Универ-ТВ желает Ментимиру Шаймиеву здоровья, долгих лет жизни, чтобы мудрость и опыт первого президента, государственного советника Республики Татарстан и в дальнейшем служили на благо всего народа. Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. Подробнее далее.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 необходимостью осуществлять официальные расчеты, я имею в виду пересчитывать суммы в соответствующих валютах в рубли для целей учета и налогообложения. Если курс официальный не установлен, то это сложнее.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 Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов торговли для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. По словам эксперта, такое решение властей может быть связано со сниженной покупательной способностью населения. Традиционные формы торговли, они же торговые центры, перестали быть привлекательными для большинства покупателей. С другой стороны, данное предложение нацелено на поддержку мелких товаропроизводителей, это касается и фермерской продукции, и продукции промышленной, непродовольственной. Вот поэтому, наверное, такое предложение и родилось в недрах правительства. По информации пресс-службы Минпромторга, документ носит рекомендательный характер. В ведомстве напомнили, что схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатывают и утверждают органы местного самоуправления. Размещение торговых мест предполагается снаружи, на муниципальных землях. Напрашивается вполне рациональный вопрос, за чей счет их будут устанавливать. Скорее всего, за счет самих владельцев киосков. Я не думаю, что владельцам киосков составит э, большую проблему найти средства на их установку. Для них всегда проблемой являлось разрешение на установку киосков. А если такое разрешение будет получено, то желающие их установить даже за свой счет найдутся моментально. Для торговых центров подобное соседство, безусловно, будет негативным фактором. Подобные киоски – конкуренты с более дешевым предложением товаров, к тому же расположены на территории торговых центров. В действительности многие покупатели просто не будут заходить в торговый центр, оставаясь на площадке, где будут установлены киоски. Поэтому торговые центры так негативно отнеслись к данному предложению. На сегодняшний день трудно сказать, как эта рекомендация может отразиться на экономике. Для торговых центров это будет невыгодно, для киосков в точности наоборот, так как деятельность вторых будет осуществляться за счет уже раскрученных и более доступных локаций. Я думаю, что возможно, в первую очередь, здесь расчет ведется... На эффект, который будет получен за счет развития малого бизнеса, причем именно не торгового, а производительного, за счет развития фермерских хозяйств, небольших мастерских производственных, которые будут торговать на вновь создаваемых площадках. До 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг фотоотчет о размещении нестационарных торговых объектов. Карина Саяхова, Универньюз. Клиенты банка ВТБ уже в ближайшее время смогут выполнить банковские операции через мессенджер. Площадкой для цифрового банка выступит Телеграм. Насколько удобен и безопасен такой сервис, выясняла наша редакция. Еще в 2022 году App Store Google Play удалили из своего каталога ряд приложений российских банков. Среди них оказались Сбер, Альфа-Банк и ВТБ – Компании для восстановления доступа клиентов к сервисам создавали клоны приложений и публиковали их под другими названиями. Сбол от Сбербанка и Баланс Онлайн от ВТБ быстро раскрыли и удалили с площадок. Сейчас установить мобильный банк можно по ссылке через официальные сайты банков. И хотя проблема в каком-то смысле разрешилась, компании продолжают искать альтернативные способы взаимодействия клиентов с банком. Так, накануне ВТБ объявил о запуске цифрового банка в Телеграм. Он будет создан на базе уже существующего чат-бота. Телеграм-боты в последнее время – это очень частая замена необходимости делать такой сложный, красивый интерфейс мобильного приложения или веб-приложения. Интерфейс телеграм бота очень простые, вписываются в возможности Телеграма и, скажем так, сразу работают. А вот у нас, когда студенты делают какие-то проекты, они выполняют часто именно телеграм-боты, потому что их немножко быстрее разработать, чем полноценное мобильное приложение с серверной версией или веб-приложение. Сервис, по словам представителей банка, должен стать надежной альтернативой приложению. Цифровым банком смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и Android. Для входа в систему будет необходима авторизация по СМС. Вы, когда захотите пройти какую-то операцию, у вас должен быть телефон рядом и телеграмм. Если какой-то злоумышленник получит доступ к вашему телеграмму, еще не все он может сделать с вашим аккаунтом. Для этого ему нужен будет ваш телефон, чтобы он прочитал, ну, скажем, СМС-подтверждение. Поэтому безопасность здесь точно такая же будет, как и в случае мобильных приложений или веб-приложений. Но единственное, что, конечно, могут создаваться фейковые телеграм-боты, э, которые будут делать вид, что они вот тоже мол, могут как-то копировать интерфейс. Но с этим очень быстро бороться. Есть же инструменты подтверждения, верификации. Поэтому я думаю, что с этим тоже будут, ну, не должно быть проблем. Эксперты подчеркивают. Даже если Телеграм обеспечит максимальную защиту, клиентам банка расслабляться не стоит. Злоумышленники найдут уловки и для цифрового банка. Вход могут пойти те же ссылки на фишинговые сайты. Специалисты призывают отнестись серьезно к защите смартфона и других устройств, на которых можно авторизоваться в мессенджере. Маргарита Михайлова, Универньюз. Если у России суверенитет, что это значит на государственном уровне?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 В Шауруме Высшей школы журналистики КФУ прошла лекция доцента кафедры оптики и нанофотоники Института физики и по совместительству редактора издания о науке N ⁇ 1 Марата Хамадеева. Лектор представил зрителям науку своими глазами, глазами научного журналиста. Что такое научная журналистика и зачем она нужна, как журналист и ученые могут быть полезны друг другу, на эти и другие вопросы спикер дал подробный ответ, а после ответил на интересующие зрители вопросы.